Итак, вернемся все-таки к вопросу о грибках на ногтях. Можно ли избавиться от грибка на ногтях? Конечно, есть очень хороший способ. Берется яйцо сырое, смешивается с уксусом, только не разбивается яйцо в баночке, настаивается одну неделю, после этого прокалывается, смешивается с уксусом, мажется грибок. Если делать ежедневно, то грибок полностью исчезает. Только в случае, если это не псориа с ногтевого ложа.